Мир создал женщину для того, чтобы мужчины ей любовались. Поэтому спасибо вам, женщины, за то, что вы есть. Обязательно обращайте внимание на то, что мужчины вами любуются. Какая бы женщина ни была, независимо от возраста, она всегда должна знать, что она создана для того, чтобы мужчины, находящиеся рядом, ею восхищались. Я знаю, какие слова последние сказала Жанна Д'Арк, хотя то, что я скажу, не подтверждено и, скорее всего, не было этим. Или этого не было, это мной, мне бы так хотелось. Если Жанна Д'Арк была, э, была настоящей женщиной, то перед тем, когда ей сказали «Ваше последнее желание», она должна была попросить губную помаду и накрасить себе губы, потому что нужно гореть, но гореть так, чтобы все восхищались.